Привет, за невершание проекта и я Юлия Рыж. И сегодня я встретилась э, с необычной девушкой, потому что она сбежала из необычного офиса. Но в принципе она сейчас сама все расскажет о том офисе, который у нее был и том о том Аде, в котором она вертелась, да, представляю вам Наталья Мыльникова. Наташ, привет. Привет. А, слушай, ну вот я сразу девчонкам сказала, что у тебя интересный был офис. Расскажи о своем да, офисе Да, у меня подробнее. был мокрый офис, я занималась синхронным плаванием 15 лет и этому я дала очень-очень много времени, то есть как мы в офисе, ну, в офисе работали, там с 9 до 6 или, ну не знаю как, а мы работали раннего утра и до позднего позднего вечера там с маленьким перерывчиком и там бывали сборы по несколько недель и вот только это время Наташа смотри вот ты до того как мы начали съемку да объяснил мне что ты еще получала зарплату то есть это mm -hmm. не просто было хобби то есть реально ну, сначала это было в виде хобби не ну, сначала когда маленький ребенок 6 лет идет естественно это <laughs> просто ну как бы там тренировка развитие себя а через какое-то время да это становится работой. Трудной работой. Очень. <связан> то есть, получается, ты зарабатывала деньги а, специфическим трудом, <связан> ну, практически в офисе, только а, в, с а, какими-то решением для своего тела, то есть, ну, скорее всего, тебе приходилось тренироваться постоянно, ну, да? Постоянно. <связан> да? <связан> <связан> да. Расскажи мне, вот ты сейчас, почему ты решила покинуть свой мокрый офис? Потому что я от этого очень устала, я не вижу в этом никакого роста. мне тяжело и не нравится и когда мне постоянно говорят что мне делать какая я плохая там ужасная толстая или еще что-то мне это не приятно то есть твой начальник твой тренер да постоянно упоминала твой но ну, я думаю что да это любые тренеры я не хочу сейчас никого ну, обижать да, но да. во время тренировки да это как бы такая неотъемлемая часть вот Смотри, Наташа, так ты и... приняла это решение в связи с чем? Потому что просто так уйти из офиса или уйти из мокрого офиса все равно нужен какой-то толчок. Что я послужило? Я долго принимала это, <свят> это решение, но вы тоже повлияли, <свят> скажи честно, <свят> что вот, наконец, да, я могу все сделать сама. А, то есть, могу? такой вам секрет. <свят> Наташа проходила у нас э, с Ани, тренинг по валим из офиса, который назывался сайт э, своими руками, да? И вот, Наташа, ты, я так поняла, что ты, создав свой сайт, ты решила отдаться своему любимому делу. Расскажи да. о любимом своем деле. Мое любимое дело – это фотографировать, рисовать светом людей и ну, вообще делать их красивыми, ну, точнее, какие они есть, но еще больше это раскрывать. И... Даже счастливыми. То есть, ты привыкла видеть людей счастливыми после того, как сделаешь им фотографии, правильно? Да, да. им нравится. То есть, ты ведешь такое ну, интересное, да, зарабатываешь интересным способом деньги, да? именно фотографии, именно угу. своим творчеством. Расскажи, сложно ли было вот все таки переключиться и начать делать то, что тебе нравится? А, а не то, что тебя заставляет? Потому что многие вот боятся именно вот этого толчка и перехода. Нет, мне было несложно, потому что я понимала, какое удовольствие я от этого получаю. Ну, то есть ну, сначала, например, спорт для меня тоже был удовольствием, потом я уже очень к этому плохо относилась, то есть мне было неприятно вставать утром и идти куда-то, там залезать в мокрую воду, и было холодно, противно. А фотографии ты... Просыпаешься, думаешь, о, у меня сегодня съемка, это так здорово, там, ну, какая-то новая, необычная, и хочется еще, еще, еще, еще, еще, еще. А когда люди получают твои фотографии и говорят, какая ты волшебница, сказочница, и, ну, вот это вот ощущение свое, ну, своего удовольствия и их, это, ну, наверное, лучшее, что, что может быть. Да смотри, вот сейчас ты сказала, что сначала было плавание, да, твое, твое такое вот возбуждение именно вот человеческое? Ну, когда да, была маленькая, да. Сейчас фотография. <свят> как ты считаешь, фотография это на всю жизнь, либо ты, возможно, можешь поменять какие-то свои приоритеты что-нибудь еще придумать? Пока я не могу сказать, потому что это, ну, это есть, новое дело, да? да, это новое дело, но сравнительно новое, и наконец-то я этому смогла отдаться, как хотелось раньше, но не получалось вот, в связи со спортом. Вот, поэтому, но видео мне еще нравится. То есть я немного себя пробую видео, но фотография, конечно, на первом месте. Понятно. То есть, но ты собираешься возвращаться в офис? Даже, нет? может быть, не мокрый какой? Нет, нет. Никогда. Нет. Отлично. Я вообще очень рада, что мы способствуем такому э, переходу быстрому от рабства. рабства. Так что, Наташа, тебе желаю удачи, процветания. И, конечно же, дари свет, и рисуй, и фотографируй, занимайся любимым делом. И, конечно же, дари миру только добро и позитив. Спасибо. Все. С вами был проект palimazavst.ru. И никогда не сдавайтесь, и следуйте за своей мечтой и за тем, что вы хотите делать. Пока-пока!